Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире очередной программы «Акцент», я ее ведущий. И сегодня мы поговорим о текущем состоянии и о ближайших перспективах Казанского федерального университета с ректором КФУ Ильшатом Афхадовичем Гафуровым и с проректором по вопросам экономики и стратегического развития КФУ Маратом Рашидовичем Софиулиным. Спасибо, что нашли время. И если не возражаете, вопрос сразу, вот без раскачки, без долгих вступлений. 8 июня был опубликован обнародован очередной рейтинг глобальный вузов КУЭС, так называемый. И, в общем, он показал, что российские вузы заметно прогрессируют, реализуя программу 5 ТОП-100, попадание 5, минимум 5 российских вузов в число 100 лучших в мире к 2021 ну, году. Но этот же рейтинг, на мой взгляд... Не только, на мой взгляд, отметили некоторые специалисты, которые вот, занимаются вузов, вузовской тематикой, что вряд ли э, какому-то российскому вузу, кроме МГУ, реально светит, как принято выражаться, попасть э, вот в эту самую заветную сотню лучших вузов в мире. Если... Э, это так, или если даже это не так? Я хотел бы просто, сейчас Равкадыч, услышать ваш комментарий. Может быть, что вы здесь что-то уточните потом. Ну, э, Во-первых, э, добрый вечер всем, кто нас слушает и видит. Э, я хочу поблагодарить наших зрителей за то, что они с интересом э, всегда относятся к нашим программам. И ко всему тому, что сегодня происходит в стенах нашего Казанского федерального университета. Участие в проекте 5 ТОП-100 и позиционирование в глобальном образовательном пространстве для нас достаточно важные как бы, стратегические задачи по одной причине, что мы начали узнавать, где же мы в мире находимся, как в области научных исследований, так и в образовательном сегменте, насколько мы конкурентоспособны. Ведь до этого мы жили и были похожи на людей, которые смотрят в зеркало и говорят, какой же я красивый, какой же я умный и как же я хорошо развиваюсь. Все дается в сравнении с теми конкурентными, которых, в принципе, мы имеем сегодня в мировом пространстве. Если говорить об университетах, «Первые сотни» и о тех университетах, с кем мы конкурируем в пространстве внутри страны, то должен сказать, мы ведь называемся только университетами, хотя мы все разные. Есть специфические университеты, которые стали университетами новейшей истории нашей страны. А до этого это были профильные вузы, такие как МФТИ, Бауманка, МИФИ. Они были ориентированы на ту или иную отрасль, uh -huh. даже Новосибирский университет. Нельзя сказать, что это классический университет, Вот стандарты понимания, которые мы сегодня имеем. На самом деле, все университеты, которые были отобраны и попали в первую программу проекта 5 ТОП-100, они достаточно неплохо продвигаются сегодня в международных глобальных рейтингах. Как КОЭС, так и ТАЙМС. И вот те результаты, которые вы озвучили, они нас, конечно же, радуют. Хотя в какой-то степени мы понимали, что мы продвигаемся, поскольку впервые в этом году, по результатам, точнее, прошлого года, в этом году подводятся только результаты. А это результаты, по сути, 2016 года и накопительные uh -huh. результаты. Мы впервые попали в предметные рейтинги. Сразу в 8 предметных рейтингов и заняли там неплохие, в общем-то, позиции. Это говорит прежде всего о том, что стратегии, которые мы приняли все вместе в университете, и долгие обсуждали на различных площадках, на уровне кафедр и институтов. Потом итоговое решение принималось по результатам дискуссии на дирекции по реализации данной программы. Показали, что мы, в принципе, выбрали правильные приоритеты и сфокусировали наши ресурсы на этих приоритетах тоже правильно. Хотя в разное время нас как внутри университета, так в особенности за его стенами достаточно часто критиковали, что мы какие-то направления закрываем, а на каких-то направлениях особо концентрируем собственное внимание и самые главные ресурсы, как интеллектуальные, так и, соответственно, материальные. Если отвечать напрямую на ваш последний вопрос, попадут ли какие-то российские вузы, в сотню в 2020 году, то, конечно, здесь давать прямой прогноз дела неблагоприятное. Так же, как сегодня невозможно дать прогноз погоды, да, что происходит у нас сегодня. К хотя уже давно лето на календаре, но мы видим, как погода Каждый день часто меняется. Да, да, да. Но должен сказать лишь одно, что Продвижение особо федеральных университетов особо радует, потому что каждый федеральный университет поменял свое название. Это первое. Второе. Агентство все-таки подводит итог пятилетней работы. Там накопительный принцип имеется. И вот программа начала реализовываться. Официально, конечно, было заявлено в 2013 году. А реально начала де -факто реализовываться в 2014 году. Посмотрите, 2014, 2015, 2016 год. Вот За эти три года, по сути, Казанский федеральный университет с позиции 650-600-650 продвинулся на позицию 400-450. Да, то есть, э, примерно э, ну, на 200 позиций. Впереди еще у нас семнадцатый год, 2018 год, 2019 год, 2020 год. А итог будет подтвердиться в 2021 году. То есть, по сути, еще впереди четыре года. Хотя, конечно же, мы понимаем, что в период кризиса, который испытывает наша страна, и в период колоссального недофинансирования по меркам наших партнерских университетов, наших направлений, двигаться с каждым годом становится тяжелее. По одной простой причине, что чем ближе ты продвигаешься к первой сотне, тем сложнее двигаться. Вот э, пример Московского университета и Санкт-Петербургского университета показывает, что там они продвигаются на 3, на 4, на 5 позиций. Потом опять отходят. Да, и в этом году вот, Московский 95-е место занял. Что у нас них, очень радует. У них нет эффекта низкой базы, в отличие от многих других. Да. да? да. Но даже, э, понимаете, не только эффект низкой базы, а по сути Казанский университет э, с 10 по 13 год и тот университет, который был до 2010 года, это совершенно разные э, учебные ну, да. научные да. заведения. Да? Казанский Госуниверситет и Казанский Федеральный ⁇ это совершенно разные истории. И, и что радует нас? Что мы и только Новосибирский Госуниверситет вернули позиции, а даже позиции стали лучше, чем 10-15 лет назад. 10 лет. Когда впервые значит, наши российские вузы начали участвовать в международных глобальных рейтингах. Все зависит от того, насколько мы сумеем преодолеть те барьеры, которые есть как внутри университета, так и за его пределами. Поскольку все время хотят, чтобы мы... Взяли на себя дополнительные какие-то функции. Наверное, это и правильно с точки зрения интересов экономики территории, где мы находимся. Но, с другой стороны, не всегда эти интересы совпадают с интересами проекта. Я mm -hmm. имею в виду вот, mm -hmm. по глобальной mm -hmm. конкуренции. Мы должны сбалансировать интересы территории, точнее, республики Татарстан. Российской Федерации, где мы находимся, и при этом соответствовать э, стандартам э, международного уровня. В этой балансировке ведь далеко не все зависит от руководства университета и даже от руководства Минобразной Науки Российской Федерации, насколько я понимаю. Естественно, возникает вопрос, насколько заинтересованы власти республики, в данном случае мы же говорим о Казанском федеральном университете, в том, чтобы и интересы Татарстана соблюсти, и не затруднить продвижение КФУ в эту самую заветную сотню лучших вузов мира. Ну, я думаю, у руководства Татарстана тоже есть большой интерес. Несомненно в том, чтобы Казанский федеральный университет продвигался в международных рейтингах, ибо не только позиционируется университет как таковой, но и улучшается конкурентные Климат, позиции республики. Uh -huh. Это говорит и об улучшении инвестиционного климата. Поскольку территории, где существуют вузы, которые отслеживаются глобальными рейтинговыми агентствами, они более конкурентоспособны и более привлекательны для а, приезда студентов, для приезда научных сотрудников на эту угу, территорию. Угу. И, соответственно, бизнес тоже смотрит, насколько территория обеспечена трудовыми высококвалифицированными кадрами. Здесь есть очень интересная динамика. Может быть, Марат Расович, Нет, вы можете Я про... хотел про... да, попробовать. Еще раз большое спасибо за приглашение. Очень серьезный, интересный вопрос вы задали. Но вот э, в целом, да, вот в общем рейтинге двигаться очень тяжело. Но в предметном-то рейтинге, если посмотреть, разница с топ-100 уже не так. Катастрофично, ну, как казалось. Буквально 2-3 примера. Ну, каким, зачем? Вот, если взять лингвистика, то есть, если в прошлые разы мы где-то были 150-200, то сейчас 100-150, то есть, это практически уже, можно сказать, что мы в топовой позиции. Точно так же, там археология очень быстро угу, поступает. Угу. Та же самая, вот, любимая вами, это журналистика. Они уже я, как, я, уже во второй... Я, с... я вот вот люблю. Да. И э, английский язык литературы. То есть, вот, э, и более того... И в физике, и в химии у нас тоже там есть поступательные движения. И, как вы знаете, то есть вот изначально президентом же ставилась задача о том, чтобы войти вот в общий интегральный мировой рейтинг, да. а потом, учитывая вот задачи, и вы знаете, ведь здесь очень важное ограничение ресурсное. То есть, если ты работаешь глобально, это означает, что ты должен привлекать лучших специалистов из-за рубежа, но ну, и платить, и обеспечивать их соответствующими ресурсами, соответствующей инфраструктурой. Угу. И, к сожалению, то, есть, вот, ну, то, то финансирование, которое есть, а аналогичные программы есть и в Европе, в Германии, и в Китае, та, та, она и номер у нее практически такой же, как и у нас, показывает, что для того, чтобы достичь этих результатов, возможно. Но при этом уровень финансирования должен быть соразмерен с теми вузами, которые входят в топ-100. Вот по поручению Шатровкач мы делали соответствующий анализ. И а -а -а. у нас получается... До порядок. Да, совершенно верно. То есть, это, мы же конкурируем за тех же людей, за тех же преподавателей, за тех же исследователей, и то есть и если они хотят работать здесь, то есть должна быть соответствующая и инфраструктура, и оборудование, и так далее. И это означает, что ну, вот некоторые бюджетные правила нужно пересмотреть. Это пожелание к министру Силуану, как я понимаю, да, к Минфину Российской Федерации. Нет, это, знаете, потом возникает такой да. очень интересный, как, как в сказке. Помните, дает эту шкуру и говорит: это вот из шеи из нее это, шкура на одну шапку, а из нее надо шить семь шапок. Ну да, да, есть еще поговорка про Трешкин Кафтан тоже подходит да. в этой ситуации. Ну вот Ильшат Равхатович о чем сказал? Сейчас я просто хотел бы сделать небольшой акцент, тем более, коль уж программа так называется. Что, ну и вы подтвердили, это очевидно, да, что от того, как вот будут позиционироваться наши вузы, татарстанский университет, может быть, в первую очередь федеральный, зависит, собственно говоря, и восприятие, и инвестиционный климат в самой республике, правда ведь. Но если посмотреть на рейтинге Татарстана по позициям, вот, по показателям инвестиционной привлекательности, то он уже несколько лет Татарстан признается лучшим. А если посмотреть на долю на удельную вес расходов республиканского и консолидированного нет, бюджета на ГОЗавской образоме? Можно смотреть Россия? Нет, нет, нет, нет, нет. Ну, Но мы же пока о Татарстане говорили. Вопрос-то ведь был к Алексату Равкатовичу: а насколько вот республиканские власти ну, прилагают усилия для того, чтобы сбалансировать эту ситуацию, чтобы и не затруднить прохождение в? В топ-100 и э, в то же время учесть интересы республики. И, по-моему, вот на том же совещании, э, которое, по-моему, 6 июня состоялось, да, Пятого. 6, 5, 5 июня да, состоялось, с 2015 -го года впервые, по-моему, собрался совет при президенте республики Татарстан по... Это вообще за всю историю Татарстана первый Первое, раз. да. Но он в 15-м, я хочу сказать, создан, совет этот. Uh -huh. Но ну вот первое заседание состоялось. И на этом заседании я для тех телезрителей, которые, возможно, как-то это пропустили, оно получилось довольно резонансным. И как написало одно популярное издание, ректор КФУ в, стер в порошок систему вузовского образования или вузовской подготовки или взаимодействия между вузами и промышленными предприятиями ну я не знаю насчет порошка это может быть преувеличение журналистское но тем не менее вы можете пояснить что собственно говоря так резко не устраивает вас как председателя совета ректоров вузов Татарстана и как ректора КФУ вот, во взаимоотношениях внутри нашей республики касающихся вузовского образования и исследований вот вы знаете, мы начали говорить об инвестиционной привлекательности нашей республики. На самом деле, уже несколько лет подряд в масштабе Российской Федерации республика признается как один из самых инновационных регионов Российской Федерации. Но слово инновационная и инвестиционная привлекательность, конечно, не, нельзя в полном объеме отреагистрировать. Это с одной стороны. С другой стороны, если вернуться к тому совещанию, то... Оно не первое, которое было посвящено системе взаимоотношений между предприятиями индустрии нашей и образовательными учреждениями. Но оно первое проходило в формате Совета по науке и образованию при президенте нашей республики Рустам Наргалевич. Угу. Значит, разговор шел о развитии наших университетов, о их позиционировании внутри нашей страны, так и за рубежом, и о тех критериях оценочных, по которым определяется качество образования и научных исследований. Мы говорили и взяли за основу как раз те параметры, которые учитываются международными глобальными рейтинговыми агентствами. И вот исходя из этих параметров, за исключением Федерального Казанского университета, ни один вуз Татарстана, хотя мы еще имеем два национально-исследовательских университета, даже не рассматривается близко там, в позициях 700-800 международных рейтингах. Это говорит о том, что наш город, столица республики Казань, не рассматривается как в мире как центр притяжения для студентов и научных исследователей. Я хочу сказать, если мы говорим о инновационной привлекательности нашей республики, то нужно сказать, какие предприятия будут развиваться на нашей территории, откуда будут браться кадры для этих предприятий. Все время рассматривать наши вузы как учебные заведения, которые должны кому-то, для кого-то готовить, конечно, можно. Вот я участвую в аналогичных разговорах с 1995 года, я с 1998 года, прошлого века, правда уже, да, в качестве главы администрации, особенно в процессе создания особой экономической зоны, до Елабуги это были очень актуальные темы. Ну, да. И все время говорят, что мы готовим не тех, не с тем качеством, не той компетенцией студентов. А это вещь заложена как бы, в системе самой подготовки, когда достаточно динамично меняется экономика. Да? Когда возникает совершенно, может быть, неожиданно, не спрогнозировано новые специальности, новые востребованные рабочие места. И э, в этом случае вузы, которые э, по наитию достаточно консервативны, да, у нас система подготовки специалистов она э, так построена, что вначале мы должны лицензировать те или иные программы, потом получить соответствующую аккредитацию. Mm -hmm. Причем, обратите внимание, мы аккредитацию можем получить только после первого выпуска. Да, то есть, уже 4-5 лет прошло. 4, если это бакалавриат, 5, это если значит, специалитет. А за это время э, эти специальности э, могут быть уже невостребованными. Да? Вот когда э, достаточно бурно все развивается, нужно э, при, либо, с одной стороны, предвидеть, что будет происходить, что тоже не очень Тяжело. просто. Либо э, работать так, как э, работают многие ведущие вузы. То есть, они сами формируют э, будущие рабочие места. То есть, они являются генераторами не только идей, но, соответственно, людей, которые эти идеи потом будут э, внедрять в жизнь. И рабочих мест. Да, да. Но это университеты 3.0. Да? Вот мы как раз на этом совете говорили о модели университетов. То есть 1.0 – это когда университет работает просто как высшая школа, образовательное учреждение, которое готовит специалистов, как бы по нужным специальностям. Но это говорит о том, что эти нужные специальности не так часто меняются. То есть есть стабильное развитие mm -hmm. экономики, прогнозируемые в плановой системы. Это было все неплохо. Поэтому, говорят, в советский период времени, когда была плановая система, все работало хорошо. В этом случае научные исследования в основном а, производились а, в академических институтах, в исследовательских центрах и, и так и далее. Да, они да. не были а, ну, а, в полном объеме а, в, состав, а, в формате университетов. Хотя они там присутствовали в ведущих университетах, но это не было как бы основным видом деятельности университетов, которые, еще раз хочу обратить ваше внимание, рассматриваюсь как чисто образовательное учреждение. Дальше появился формат 2.0. Об этом стране начали говорить ну, совсем недавно. Да? Когда говорили, что надо в университетах, чтобы были размещены научные исследования в мирового уровня и так далее. Помните, когда стал вопрос перемещения... С академических институтов на площадку университетов, научных исследований и были специально разработанные программы, федеральные целевые программы, которые этому способствовали, исходили из того, что хорошее образование может быть только там, где есть хорошие научные исследования. Что все, что можно, уже напечатано, есть интернет, да, можно все узнать. А вот то, что ты буквально вчера разработал, да, ноу-хау какой то открытие сделал, ты это сразу можешь транслировать студенту. Дальше пошел формат университетов 3.0. Одно дело, транслировать университет транслирует студенту, который обучается в его стенах, Совершенно другое, когда эти программы, в том числе и образовательные, транслируются на уже работников предприятий, осуществляя их переподготовку, дополнительное образование. Другое дело, когда осуществляется трансфер технологий, да, то есть идет коммерциализация научных исследований. Но для этого нужна соответствующая инфраструктура. Мы говорили, это должны быть технопарки при университетах, бизнес. То есть, никто еще не отменил хорошую инфраструктуру, как одно из конкурентных преимуществ. Вот мы же живем в городе, если нет дорог, если нет освещения, если нет соответствующей инфраструктуры, театров, кинотеатров, развлекательных учреждений, спортивных сооружений, то этот город не привлекательный. То же самое университет. У меня должна быть соответствующая научная инфраструктура, инфраструктура для проведения занятий, в том числе инфраструктура для трансфера технологий. Не будет технологий, и об этом можно 10-20 раз говорить, но от этого ничего не поменяется. Поэтому вот, э, мы говорили, что ну, университеты 3.0 могут быть только там, где есть Научные исследования. То есть, он базируется на университете 2.0. Не бывает так, чтобы с университета чисто образовательного перескочили без научных исследований. В инновационный, э, в инновационный предприниматель. университет предпринимательский не стали. Поэтому, если посмотрите нашу дорожную карту, которая была разработана еще в 2000 утверждена 2011 году. То у нас, конечной целью как раз стоит превращение рано или поздно нашего университета. Научно-исследовательский предпринимательский университет. Мы, конечно, тогда не говорили о моделях. Там, 1, 0, 2, 0, 3, 0. Но э, почет. за это нас тоже критиковали. Говорили, вот э, новая команда во главе с ректором хочет, чтобы мы все стали предпринимателями. Это далеко не так. Разговор идет о том, что если мы хотим соответствовать по бюджету нашим э, международным партнерам, то мы должны в тех условиях, в которых мы находимся, и э, не надеяться только на бюджет государства, но мы должны научиться коммерциализировать свои разработки, в том числе образовательные программы. В том числе исследовательские наши результаты наших исследований. Щекотливый момент, да, Марат Рашидович, вы как погруженный в экономику, да, человек, хотя я не могу сказать, что Ишат не погружен, но тем не менее у вас по должностным обязанностям вы за экономическое стратегическое развитие отвечаете. Вот э, сам тот факт, что, ну, как ни крути, а программа 5, топ-100, она, заверш, ну, она завершается, мы же должны немножко заглядывать больше, чем на 2-3 года вперед, да, и, соответственно, по всей видимости, заканчивается финансирование бюджетное вот в рамках этого проекта. Означает ли это, что я задаю этот вопрос нарочито, упрощенно да, для сотрудников университета, для преподавателей, для студентов? Я думаю, они бы так и спросили. Означает ли это, что университета будет существенно меньше денег? и возможностей повышать зарплаты или поддерживать текущий уровень, и закупать оборудование, расходные материалы и так далее. С экономической точки зрения, что означает вот тот факт, что, ну как ни крути, а проект 5-100 топ на выходе, на стадии завершения? Большое спасибо, но это интересует не только преподаватель, ну, это вас всех, тоже, понимаю, всех да? участников этого процесса очень это интересует, но э, хочу сказать все-таки о позитивном. Понимаете, вот Лешат Равкадж говорил, в 2016 году была всесторонняя оценка этой программы, и не случайно в результате родился приоритетный проект. То есть, если раньше, фактически каждый год правительство утверждало финансирование, утверждало бюджет, и всех это очень сильно лихорадит, но представьте, что мы разрабатываем долгосрочные планы, строим лаборатории, и при этом вынуждены на каждый год только заключать контракты, потому что каждое новое финансирование мы, должны получить в виде конкурса, защитив эту новую дорожную карту. И у нас э, все лето и вся зима уходила вот на все эти подготовительные мероприятия. И деньги на текущий год начинали поступать, в лучшем случае ну, в это, это, квартале, Ну, они да? начинали поступать. Вот все-таки, вы знаете, это особенности нашей страны. Два факта. То есть, во-первых, из-за того, что это фактически постановление 211 правительства переросло в приоритетный проект, говорит о том, что роль и статус этой программы все-таки осознан. И он э, оказывает очень серьезное, оздоравливающее э, влияние на конкурентоспособность российского образования. То есть этот пилот, где обрабатываются лучшие практики, лучшие технологии. И где продвигается российское образование наука. Мы сейчас говорим о каком пилоте? О проекте 5 ТОП-100? ТОП-100, совершенно верно. То есть это уже никто не говорит. То есть э, статистика показывает, что да, им э, они получили дополнительное финансирование. Но при этом показатели роста они... в э, в несколько раз. В целом, публикационная активность у всех выросла в два с половиной раза. Ну, — это один из показателей Один из важных. Ну, это узнаваемость академической репутации и так далее. И вот, если вы внимательно посмотрели, я все-таки говорю про приоритетный национальный проект, да, итоги будут подводиться где-то в 20 или вот, или Равкадьевич говорит, в 21 года потому что там результат. Но приоритетный проект он так и построен, что в том случае, если будут достигнуты основные результаты и это вот окажет то макроэкономические, народно-хозяйственное и, самое главное, образовательное воздействие на всю среду, то есть он будет продолжен. Ну, более того, должен сказать, что сегодня уже обсуждаются вопросы продления до 2025 года, да. вот. поскольку на сегодняшний день та динамика, с которой развиваются университеты и участники этого проекта, она достаточно позитивная. И вот Марат Рашевич в одном из... В своих вот э, тезисах только что сказал, что если посмотреть, э, какова результативность данной программы на один вложенный рубль, mm -mm. то мы самые эффективные среди всех партнеров. Э, это первое, второе. В среди федеральных университетов имеется? Нет, или? я имею в виду среди мировых университетов, не только федеральных. То есть среди а мировых такой на один... рост обеспечивается с таким финансированием? Совершенно верно. То есть у нас в этой части лидирующей позиции. То есть никто не может с такими ресурсами обеспечить... Какой результат? Рост. Ни Стэнфорд, ни Массачусетс, технологические университет. У них университет. просто бюджеты у очень них большие... Другие, да? Да, у них, да. во-первых, очень большие бюджеты. С другой стороны, они работают в достаточно спокойном режиме. Мы же работаем по такому очень интенсивному принципу работы. Поэтому э, все, что мы делаем, достаточно, и мы это осознаем, э, достаточно но вызывает большое напряжение в коллективе. Но когда мы вступали в этот проект, на ученом совете ведь мы неоднократно обсуждали. И я задавал вопрос каждому руководителю структурного подразделения, директорам институтов, значит, декану факультета, нашим заведующим лаборатории крупных, Пойдем мы в этот проект или нет. Все сказали пойдем, поскольку мы совсем мы по-другому стали чувствовать свою работу, мы стали получать хорошие бонусы. Это то же самое, участвовать в проекте спортивном, допустим, но не побеждать. Да? То есть самоучастие ну, тоже очень такой, да? важно, но это не результативно. Мы стали понимать и нащупывали те приоритеты, которые будут востребованы. Вот вы задали вопрос значит, об окончании данного пилотного проекта он все равно когда-нибудь закончится в 2020 году, в 2025 году, чуть пораньше, больше денег будет, меньше денег. Но мы должны создать такую структуру, которая может генерировать ресурсы и зарабатывать ресурсы для опять своего же развития. Часто спорят. Какой должен быть баланс между прикладными и фундаментальными науками? Угу. Сегодня этот разрыв, он минимальный. Потому что все, что мы делаем, рано или поздно должно быть востребовано. Либо обществом целиком, если это касается всех тех глобальных вызовов, которые существуют в обществе. Либо конкретными отраслями, либо конкретными предприятиями. Ну, ну, да. Хотел добавить как раз, вот насчет, как это, что будет дальше. Когда мы начинали программу, у нас на рубль привлеченного финансирования, рубль, то есть это стояла задача привлечения бюджетного финансирования. Уже сейчас за три года ситуация поменялась. На рубль вложений из программы конкурентоспособности, софинансирование из внешних источников сейчас составляет 2 рубля. И вот если взять мировую практику, то есть если мы дойдем к 1 к 3, то в принципе мы... будем будем способны уже к саморазвитию, о чем говорил Ильич Атравкадыч. Насколько легко достижима эта цель на рубль госфинансирование? Дать 3 рубля прироста за счет собственных источников? Не за счет за счет привлеченных источников? Ну, за счет привлеченных. Но это, то может же. быть, я неправильно понимаю, хоздоговорная, да, как Совершенно раньше верно. говорили, Совершенно работа. Верно, да, да. То есть мы выполняем какие-то проекты, нам их оплачивают, за результаты, и, соответственно, это наш источник. Да. Но если я правильно понимаю, у КФУ и сегодня ведь доля вот этих вот собственноручно, скажем так, или Я просто, чтобы вы понимали, один большая. из всех вузов, вот если взять все, кто участвует в этой программе, у нас доля программы конкурентоспособности в общем бюджете составляет всего 11%. Вот как. Да. То есть, если надо даже так сказать, по большому счету, мы не так сильно финансово зависимы от нее. Ну, прекрасно. Но в то же время участие в этой программе, еще раз говорю, она дает возможность нам быть в тренде развития мирового образовательного научного исследовательского пространства. И Федор Анатольевич, у меня еще один вопрос шкурный, да, не каверзный. Я вот все думаю об этом проекте. Вузы как э, центры или источник инноваций. А эта программа, этот проект, он э, сопрягается с э, проектом 5 ТОП-100. Это первая часть вопроса. И вторая часть вопроса. Если мы входим по каким-то параметрам, по большинству, по основным параметрам, то есть мы участвуем в реализации этого проекта, мы пытаемся ведь себя позиционировать, я веду Казанский федеральный университет, как центр инноваций. Шкурность вопроса заключается в том, он нам что-то даст в материальном плане или вот. дает, может быть, он, уже? Он все дает. Вот, все финансирование, которое мы получаем по программе конкурентоспособности, оно прошито с точки зрения финансирования в этом приоритетном проекте. То есть, это один бюджет одна, одна, 10, и вот это совершенно, вот центр верно. На совершенно верно. И там все KPI, которые вот ну все у всех набили Аскомину, они прямо сейчас KPI прошиты, страшное, да. Словос, да. но в дополнении к ним, сейчас, вот да. здесь надо сказать, что у Ильша Травкача был дар предвидения вот по центру транспорта сохранился. Почему да, он Ну, нет, я имею в виду, сейчас а, это, мы получаем вот этот результат, совершенно верно. И сейчас уже вот те площадки трансфера они напрямую прошиты, то есть будут поддерживать те университеты также через этот приоритетный проект э, региональные республиканские технопарки, бизнес-инкубаторы, инжиниринговые центры. Это вот то, что вот, ну, скажем, вот где-то понуждая, э, сейчас это создается у нас по каждому, по каждой стратегической академической единице, по каждому приоритетному направлению. Вот, Илья Анатольевич, вы говорили, когда э, раскладывали вот эту вот э, градацию университет 1.0, университет 2.0, университет 3.0. Я честно скажу, я не немножко запутался тут, да, не, может быть, не уследил за ходом мысли, но я опять в примитивную плоскость переведу все это хозяйство. Понятно, что э, уже сегодня КФУ, и чем дальше, тем больше будет таким, это вот научно-исследовательский центр, который готовит специалистов высшей квалификации. Именно так, да, первое. Приоритет Это э, научные исследования, изыскательская работа. И в связи с этим и на этой базе мы готовим, по идее, должны готовить все более перспективных специалистов. Для, как принято было говорить в советские времена, народного хозяйства. А, и вот бизнес-инкубаторы, вы сказали, да, Марат Рашидович? И вы об этом тоже упоминали. Э, Трансфер-центры. -то центры трансфер, трансфер, трансфер. Тех, транс, центр, трансфер технологий это означает, попросту говоря, что на некоторых предприятиях, да, наиболее продвинутых, да, перспективных предприятиях промышленного сектора, скажем там, ну, неважно, биотехнологического сектора, должны открыться что, кафедры университета? Нет, вы знаете, вот чем отличается университет 3.0 от того, что вы сказали? Значит, мы все время говорим, мы готовим специалистов высокой квалификации да. для каких-то предприятий. А Вот мы готовим не для каких предприятий, 3.0, да? То есть мы готовим специалистов для будущих предприятий. Которые не для тех, которые сегодня существуют. Новый бизнес, да. новая Мы экономика. готовим специалистов, способных Рас... инициировать новые рабочие места, новые бизнесы. То, что будет востребовано обществом. это прекрасно совершенно, это вдохновляющая перспектива. Маленькое уточнение: а мы, ну или вы, или вы, мы представляем сами вообще, что вот какие это предприятия будут там через пять лет, какие отрасли экономики, какие навыки скиллс так называемый, да, как сейчас модно говорить, все же английский учат, ну, вот будут ну, вас, вас требовать, но ну, я знаю, да. что вы тоже усиленно занимаетесь английским языком и это, это тоже хорошая черта, я считаю. Мы сами-то знаем, что будет через пять лет. Вот сейчас много говорят там. Да, о том, что вот уже и транспорт будет общественный, не только общественный, без водителей. Но это вот что-то представляем, что, что отпадет, скажем, профессия бухгалтер Что <иести Ou> страшно для, <Lavender> для меня, отпадет профессия журналиста-новостника. Новости будут сочинять агрегаторы, какие-то компьютеры. Сейчас <ekming blends employee transactions> ну и сейчас сочиняют. да. Uh... Насколько мы представляем будущее? И Давай какое будущее, горизонт? 5 лет, 10 лет, 15 лет? Uh, вы знаете, если бы мы все представляли, это примерно так же, как делается научная Открытие, да? Если бы все знали, когда произойдет какое-то научное открытие, было бы все очень просто. Дело в том, что люди могут чувствовать что-то, могут предсказывать, но насколько эти предсказания реализуются, никто не ответит. Вот, когда мы были детьми, мы читали много фантастики. Да? Как бы, и нам казалось, что это никогда не сбудется. Мы с трепетом ожидали перехода там, нулевые, 2000-е годы нам говорили, что там все уже будет роботизировано и так далее. Конечно, что-то сбылось, что-то не осуществилось. Никто не думал, что так бурно валяется в нашу жизнь интернет. И мы все сегодня все больше и больше будем жить в виртуальном мире. Поэтому в том-то и заключается, что обязательно университеты, где будут формироваться, будут формироваться специалисты, которые будут способны генерировать новые рабочие места, там обязательно должны быть научные исследования. И, вы знаете, в полном масштабе, наверное, мало кто вам скажет, что он может все предвидеть. Хотя сегодня прогнозируется, какие рабочие как бы, профессии будут востребованы и так далее. Поэтому я немножко отклонюсь. Как раз в связи с этим мы в качестве обязательного предмета в нашем IT-лице ввели вместе э, с изучением наших классиков, да, дополнительные задания изучение фантастики и определение э, возможности реализации этих фантастических э, проектов. Юрий Пакович, я попробую ответить да. вот на ваш вопрос. Да, Трудно прогнозировать, я, я, каким я, будет я, я, я, я. напомню, если мы говорим о том, что мы, мы знаем, готовим, значит, мы кого-то готовим. Соверш... Но мы знаем, э, какими компетенциями, какими навыками должны обладать эти люди. Вот что мы делаем. Какое-то направление вот, подготовки можем назвать в связи с этим? Вот, что сейчас в университете происходит, чтобы сказать? Вот, например, вот готовят уже с таких специалистов, которые что? Или, или это Отлично. невозможно есть, Вот Отлично. Зачем? Вот смотрите. ИТИС, вот, вы на это взяли очень хороший пример. И там есть некоторые зачатки вот, университета 3.0, о которых говорил Ильша Травкадыч. Там не только, если мы раньше хвалились, на четвертом курсе начинают студенты работать. тому же с первого, со второго курса практически все студенты вовлечены. То есть они или работают в компании, либо у них какой-то свой проект, они делают свои программы, пытаются их продвигать. Они какие-то коммерческие, какие-то некоммерческие, какие-то успешные. Есть очень успешные эти вещи. Вот это, это что, это за Отлично. Задача. Тогда вот вы подвели... Вот когда-то да. несколько лет назад да, зарождение ребенка по, по правилам ЭКО было практически фантастикой. да. Mm -hmm. Сегодня все это уже Индустрия? в нашей реальной жизни это стало индустрией. То же самое выращивание органов искусственных. Рано или поздно это станет индустрией. Сегодня для того, чтобы пересадить почки, люди ждут. Да, и мы прекрасно понимаем, что... Часто в качестве доноров выступают люди, которые вот попали в те или иные аварии, заболели, там срочно умерли и так далее. То же самое по пересадке сердца и так далее. Поэтому это тоже одно из направлений, которое сегодня в университете, в общем-то... Пример очень хороший, Александр Равкатович. Извините, что да. я вклиниваюсь. Ну вот, давайте разовьем ваш пример. Мы можем сегодня сказать, что вот как раз в Институте фундаментальной медицины и биологии готовят специалистов, которые, извините за тавтологию, готовы работать в условиях развития на прикладном уровне этой самой фундаментальной медицины, то есть готовы к конвейеру, я не знаю, воспроизводства искусственных органов, их трансплантации, они сегодня э, в научном плане, в этом направлении уже работают. Работают. Вот да. я просто хотел это уточнить. И э, вот <laughs> Марат Рашитович, когда отвечал, конкретизировал, он меня э, э, вольно или невольно, но очень искусно подвел к теме, от которой мы немножко отошли. Вот на одном из совещаний, ну, на последнем по времени совещании, которое, на котором рассматривал взаимодействие вузов и экономики республики. Рустам М. Миниханов, ну, так довольно критично отозвался, вернее, задал такой вопрос представителю Казанского федерального университета. А что это вы там затеяли? Что это еще за второй диплом по предпринимательству? А нельзя ли прояснить, но, что а, же это такое и с чем это едят. Ну, вы знаете, этот разговор как бы выплеснулся из того, как в данный момент представил одна из наших онлайн там, газет, в частности, бизнес онлайн. Он и всегда. И когда я даю интервью, вытаскивает какие-то вещи и ставит их на первый план, хотя это было сказано в третьей-четвертой позиции. Значит, президент нашей республики подводил итоги этого совещания и, в общем-то, сделал критические замечания в адрес и двух национально-исследовательских институтов, университетов. В частности, вопросы касались инженерировых центров, об их загрузке, об эффективности их работы и так далее. Значит, было выступление в качестве основного там генерального директора КАМАЗа и нашего проректора Артемьева Андрея Вячеславовича. В качестве примера Андрей Вячеславович сказал, что мы вот одновременно, Независимо от того, по каким направлениям готовятся специалисты, в каких предметных областях, ну, я условно говорю, физики, химики, биологи, э, медики, они должны знать основу предпринимательства для того, чтобы, выйти за стены университета, они, могли, они э, могли начать свой бизнес. До этого мы их должны готовить, когда они обучаются уже в стенах университета. Я думаю, я не был участником этого совещания, но я думаю, что э, Андрей Витасович просто не сконцентрировал на это внимание руководство республики сказал как бы это между прочим и поэтому президент выступление сказал что надо бы один диплом хороший дать чем второй то есть мы же говорим о том что мы не только студентов обучающихся в институте экономики управления и финансов готовим быть предпринимателями но и всех Студентов, обучающихся в университете, точнее, всем мы будем предлагать дополнительные эти программы. Разговор не идет о выдаче второго полноценного диплома. Разговор идет о выдаче соответствующего сертификата, который является документом оценочного характера. То есть, он говорит о том, что этот человек прошел курсы основы предпринимательства, основа, особенности технологического предпринимательства, чтобы он знал э, и на банантийном уровне, и э, на практическом уровне, как создаются предприятия, какие формы бывают, какое налогообложение бывает. Ведь вопросы, связанные э, с инновационностью того или иного университета, часто связывают, э, сколько вокруг него малых инновационных предприятий, так называемых МИПов. Да. Мне кажется, это ошибочная точка зрения. Подход. Поскольку, ну, во-первых, у нас законодательная база не способствует развитию малых инновационных предприятий по одной простой э, причине, если бы это было все хорошо, то их бы было много. Да, ну, мы уже 10 лет в целом малый иначе. бизнес бы развивался. А, а здесь, иначе. тем более, основным э, как бы, фактором оценки э, университета да и студента является его качество обучения, да, то есть э, насколько он учится. Он приходит в университет обучаться, а не создавать там малые предприятия и так далее. Вот когда он закончит университет, э, он должен быть способен адаптироваться к той внешней среде, которая его ждет за стенами университета. Либо он пойдет наемным работником и будет работать, как вы сказали, в каких-то высокотехнологических бизнес-структурах, либо он создаст свое предприятие. но чтобы создать свое предприятие он а должен знать свой предмет, если он физик там или геолог или и медик. и уметь на свои, свои знания комиссаризировать. он уметь должен зарегистрировать компанию привлечь деньги, знать, какие э, венчурные фонды сегодня есть, вообще какие механизмы кредитования, поддержки имеются сегодня. Вот всему этому мы будем обучать. Ну а как дальше молодой человек использует свои знания и компетенции, как сейчас смотрю, это зависит от него от его желаний. Может, он вообще не хочет заниматься бизнесом, вот. придет в госструктуру и будет там будем, работать. Будем работником, да. Да. Это его право и его выбор. Я не знаю, Марат может быть, вам попадалось на глаза. Я ну, давно уже это было, вычитал в свое время в какой-то умной книге, да, какого то исследовании, что на самом деле Вне зависимости от там, континентов стран, ну, процента 4 населения взрослого имеет склонность и имеет задатки для того, чтобы стать предпринимателем, чтобы открыть какое-то свое дело, развивать, его, то есть обладать соответствующими навыками. Как я понял из того, что вот Ильдшат Равкатович сейчас рассказал. Вот вы приводили пример с студентами ИТИС, да, которые там уже да. на первом, на втором курсе что-то пытаются, там копожатся, какие-то стартапы там затевают. Или, да, или как сейчас студенты говорят, не замучить ли нам стартап, да? Как молодежь говорит. Так вот, если я правильно понял о то, о чем говорил Ильшат Равкат, значит, получается, что какой-то часть, ну, в данном случае, наверное, не какой-то части, а студентам что, приходят люди выйти из, например, преподаватель с юрфака, приходят с института экономики да, и финансов. И вот эти вот какие-то знания им дают. Я правильно точно, понял? Да. А, а надо ли это всем? Да. Может быть, предварительно отсев какой-то дело. Вот вы знаете, я тоже скажу, вот, я это сторонник концепции того, что вуз ⁇ это вот общественное благо, и его задача ⁇ готовить успешных людей. Это те, которые смогут реализовать свой жизненный план, свой жизненный проект. Он может быть разный, у кого-то может быть это предприятие и так далее. Но вот мир сейчас такой, что у человека должна быть эта компетенция, должна быть эта возможность. И поэтому вот Ильша сделал очень важное это решение. Thank <laughs> you в том, чтобы вне зависимости от э, специальности, направления подготовки, э, обязательно курс это читался основу основы чтобы люди знали, что это, какие организационные правовые формы, что для этого ну нужно, да, какие да, есть да. основные сложности. И, э, конечно, то есть вот сейчас мы работаем над тем, чтобы адаптировать, чтобы для естественно-научного блока, кто больше, скажем так, вот э, реально ближе к инновациям, э, к э, индустриальным это вещам, чтобы им читался более специализированный, приклад. Вещи. Uh -huh. И э, вы правы, там есть э, некоторые вещи, которые связаны с чутьем и с удачей. И поэтому для того, чтобы этот был проект э, удачный, вот с одним из наших э, выпускников, наших студентов, наших преподавателей э, Булатовым Майдаром, есть специальный проект Фабрика предпринимательства, где нашим же студентам, в наших же аудиториях э, лучший наши, э, ну скажем, цвет нашего студенчества, который уже достиг в этом результате определенных результатов, рассказывает, за счет чего... Как mm -hmm. они добились, mm -hmm. делится этим опытом, и потом э, не только это уходит вот, ну скажем, это повисает в воздухе тот, кто хочет что-то создать, то есть, они э, создают какие-то команды, проекты и пытаются их реализовать. И вот э, наш президент, если не ошибаюсь, это месяц был. Э, вы имеете в виду Рустама Нургалиевича Миниханова? Да, совершенно угу. верно. Он в Институте экономики и финансов он подводил итоги этого конкурса и были поддержаны и вот студенты за неполный год подготовили весьма любопытные проекты. Вот, кстати, про успешных людей недавно одна из компаний тоже. Ну у нас сейчас много разных рейтингов, да, и вот было рейтинга по успешности выпускников. Мы там стоим и занимаем достаточно хорошие позиции, эксперт, даже да, да, эксперта, по-моему, даже да, да, высшей да. школы экономики. Правда, когда мы всегда уходим вперед, все говорят, конечно, у вас такая длинная история. Когда история, она может работать как плюс, так и минус. Нет, ну там же, по-моему, конкретный параметр по уровню заработков. Причем тут история, нет? Знаете, там очень хороший показатель, который сработал на нас, это количество выпускников, работающих в крупных компаниях. Да, да, да, да, и госструктура. Совершенно верно. Но это говорит о том, что если наши выпускники хорошо трудоустраиваются, и, занимает, и по, занимает топовые позиции, топовый, формирует политику. Да, топовые позиции во властных структурах и бизнес-крупных структурах. Это говорит о том, что университет выпускает хороших специалистов. Но нет же никаких вот два примера. Москва значит, министр информатизации, информатизации вице-мэр города москвы но я же не говорю что в татарстане ну, да, да. практически 90 правительства во главе с председателем правительства мэр казани генеральный директор камаза пороховой завод Нет, ну, ну, все да, поэтому да, да. о чем говорить да. и это говорит как бы не критиковали нас но не бывает же так что все было плохо а вот люди стали такими великими да? это мне очень понравилось Одном из э, академий, вот, э, которая проводит у нас в горнолыжке, было высказывание э, господина Шувалова, когда он сказал, надо помнить всегда о ВУЗе, э, выпускником которого ты являешься, и помнить, что все, что ты имеешь сегодня, огромная доля э, это вложено тебе именно вузам, ВУЗом, даже не столько школой, поскольку в школе ты еще там, э, на старте развития только находишься. Поэтому... У нас есть за что критиковать, у нас есть успехи, есть проекты, Я которые ну, не особо организм, Да, но мы живой организм, который не боится экспериментировать, развивается и достаточно динамично развивается. Один вопрос, что называется, вот о длительных перспективах. Некоторое время назад в этой же студии у меня гостем был Марат Миратович Юсупов. Угу. Вы прекрасно знаете его. Насколько я понимаю, если бы не ваша личная инициатива, этот человек из Страсбурга в Казани бы вообще тут ничего не открывал. Но, тем не менее, состоялось, случилось. Он вот. ну, член нашего Международного Да, я совета. знаю. да, И почетный доктор, и член Международного совета КФУ. И вот он занимается... Проблема рибосомы это очень серьезная такая, да, большая очень работа. И мы с ним разговаривали, и он сказал одну, на мой взгляд, совершенно правильную вещь. Но ну, он человек деликатный, поэтому он и сформулировал все очень дипломатично, но он сказал примерно так, что я ему задал вопрос. Отвечая на него, он сказал, что ну вот Большие перспективы, реальные, да, вот скажем, университета Казанского, вот они будут определяться тем, э, насколько хватит терпения э, и времени, и материальных ресурсов у руководства университета. Вот э, выбранные направления или конкретные какие-то исследования поддерживать, холить, лелеять, развивать – а, ну, и когда мы стали уточнять, вот, применительно к его лаборатории, а, значит, у него там исследование базируется на трех позициях. В а, КФУ пока а, существует одна, ЕМР развитая, электронный микроскоп Москва. А, третья позиция, я сейчас даже не упомню, ее, то, что они, то, что они делают в Страсбурге. да. да. Вот на этом примере. Но... Потом я стал уточнять уже после э, телеинтервью с ним, и мне, значит, люди, специалисты говорят, ну, ты знаешь, он прав, конечно, но ты представляешь, сколько десятков миллионов долларов стоит вот то, чтобы привезти сюда и в этой лаборатории поставить то же самое, что, например, есть у него в Страсбурге. Хватит ли терпения, хватит ли ресурсов? Где их взять? Для того, чтобы Вот мы могли бы сказать, там через 15-20 лет, ну, на ваш юбилей, например, да, Ильшат Равкадович, мы могли 10-летить. Это уж как получится. Может быть, и до 60. Что могли бы сказать? Вот смотрите, мы 10 лет назад начали пествовать это направление. Смотрите, как мы здесь прорвались. Я могу сразу ответить на ваш вопрос. Все зависит от задачи, которые решаются. А значит, то, что занимается. Профессор Исупов с компанией, там, кстати, в его группе работают не только наши биологи, но и работают наши физики, прежде всего. Это очень междисциплинарная тема. Занимается он, на самом деле, золотым стафилококком или золотистым стафилококком, золотистым, да. как он называется. Да? Поэтому... И, может быть, и не имеет смысла все оснащать у себя. Даже то оборудование, которое сегодня мы закупили за последние 5-6 лет, с нашей точки зрения не совсем эффективно используется, поскольку не всегда хватает задач, не всегда хватает людей, которые могут эти задачи поставить сами перед собой в том числе. Поэтому разговор идет о развитии сетевых систем, и У -у -у. вот э, проект э, профессора Юсупова как раз говорит о том, что часть оборудования мы используем, то, что сегодня не в полном объеме загружено в Курчатовском центре, часть оборудования в Страсбурге, часть оборудования здесь. В том-то и интерес. Если бы все было в одном месте, то не было бы никаких интеграционных вещей. Мы говорим о междисциплинарных темах, о создании центров коллективного пользования сегодня не только внутри университета, но и в масштабе сети всех 10 федеральных университетов. Мы никогда... Вот Марат Рашевич неоднократно сегодня говорил о финансовых ресурсах. Не догоним наших партнеров, если будем пытаться все время что-то создавать. Все с нуля у себя в полном, полном масштабе. Ну, то есть... Надо жить по принципу взаимного дополнения. Что-то есть у нас, что-то есть в Южном федеральном университете. Что-то есть в КАИ. Что-то будет в КХТИ. Мы должны научиться создавать совместные проекты и использовать совместно созданные ну, инфраструктуру. комплексы, инфраструктуру друг друга. Это даст больший результат и а, поможет нам а, понять, насколько нам востребованы новые закупки оборудования. В том числе вот, о том о микроскопе, о чем вы говорите, стоимость его примерно от 200 до 260 миллионов рублей. Это только закупочная стоимость. Нужны еще расходные материалы. Ну, да. А насколько мы загрузим, по-простому говоря, то есть, насколько будет востребовано всеми другими аппаратами? аппарат. Поэтому мы Логично. сегодня ищем партнеров. Причем мы можем использовать сегодня всю площадку. Научного центра Рикен. Они нам все, возможности все дали. Стоимость вопроса там копеечная. Да? Более того, все это новое дорогостоящее оборудование, оно очень быстро морально стареет. Открытие делаются либо на новых идеях, либо используя старые объекты исследования, но новые технологии исследования используются. Да? Либо новый инструментарий. Поэтому гоняться за всем инструментарием, который есть в мире, мы эту ошибку уже сделали. У нас, если обойти институты, ряды наши, где есть достаточно дорогое оборудование, то... И некому на нем работать, да? Нет, там есть, кому работать, есть. понимаете? Не всегда есть много задач, угу, да? Но вот мы и на совете у президента республики говорили о востребованности научных исследований. В связи с этим мы вот, по инициативе здесь Марата Рашидовича и Данис Карловича провели опросы всех крупных компаний, что, какие проблемы они могли решить по их видению с использованием ресурсов нашего университета. То есть мы просто разослали опросник такого характера. Скажите, пожалуйста, какие проблемы у вас есть и что бы вы хотели решить с помощью университета. Мы получили все эти списки. Дальше мы проводим экспортные заседания с нашими специалистами, с университетским. Дальше будем привлекать специалистов КАИК, КАХТИ и так далее, для того, чтобы попытаться совместными усилиями э, ответить на поставленные задачи. Но все это, конечно, будет делаться на возмездных условиях. Бесплатно никто работать не будет. Да? Угу. Поэтому бесплатно даже сегодня сыра в мышеловке нет. Мы считаем, что желание платить э, говорит о желании востребованности. Поэтому мы выходим на зарубежные рынки сегодня. Вот, сегодня неоднократно говорили о бюджете. 50% бюджета мы сегодня формируем сами. Да, это и гранты, и хост-договора, это и платное образование, это и дополнительные программы образовательного характера. И все это будет соответствовать цене качества. Вот предыдущей нашей встрече, и часто задают вопрос, вот Институт фундаментальной медицины... Исключает достаточно много людей, которые не сдают там спецпредметы, в том числе вот и гистологию. Большой отсев. Да? Вы знаете, вчера меня проинформировал директор института, профессор Киасов Андрей Павлович, что большинство иностранных студентов заново поступили в наш университет. То есть, они должны были учиться на третьем курсе, их отчистили, они заново поступили на первый курс с учетом того, что оплата там достаточно дорогая, 5 половиной тысяч долларов за год. Это очень интересный показатель. Они выбрали этот вуз, исходя из того, что дали, они же должны работать. И чем больше они будут иметь знания и компетенции, тем они более востребованы будут у себя на родине. Логично. Ну и вот мы так ожидаем, естественным образом подходим к завершающим, как говорится, к завершающим двум-трем вопросам в сегодняшней нашей программе. Конечно, впервые я слышу, это поразительная вещь, странно, что коллеги-журналисты за это не ухватились, но, может быть, после нашей программы ухватится, что люди, которых отчислили два года там, или год спустя, опять несут свои денежки, говорят, возьмите меня на первый курс, я все-таки хочу, хочу потратить свои деньги именно здесь. Это очень интересный показатель, я бы его включил в рейтингование. Между прочим, вот так вот, наполовину шутя, наполовину всерьез. О тех, кто поступает, об абитуриентах, о студентах. 20 июня стартовала очередная подпис... подписная, хотел сказать, уже журналистика. Она, все-таки <смех> влезает под кожу, влезла уже. Приемная кампания в Казанском федеральном университете. И, насколько я понимаю, по сравнению с прошлым годом, количество планируемых приему Абитуриентов увеличено на тысячи. было десятых тысячи по прошлому году, если цифры, которые мне дали правильные, планируется 13 300 в этом году принять, то есть плюс тысячи. В связи с этим у меня два очень простых вопроса: а означает ли это количественное увеличение приема, что будут пропорционально? Какие-то вовлечены новые аудиторные емкости, там, я не знаю, места в общежитиях и ставки преподавателей? Или речь надо вести об интенсификации процесса? Ну, вы знаете, может быть, надо сказать так, что у нас количество преподавательского состава, оно зависит от количества студентов, да? Это есть ну, а да, так? да, пропорции. Дело в том, что мы в процессе объединения, по сути, большого количества вузов получили большой контингент студентов. У нас контингент поменялся, было более 50 тысяч, на сегодняшний день 43 600, может сейчас еще Там меньше. Вместе с заочниками. Да, вместе с заочниками. Ну, там разные как бы, пропорции, но все равно контингент студентов и контингент преподавателей взаимосвязаны величиной. Соответственно, произошли крупные выпуски, и, соответственно, прием, если мы хотим сохранить контингент преподавателей, либо не так сильно оптимизироваться, то он должен увеличиться. В то же время мы говорим об увеличении иностранного контингента, доведение его до 5 тысяч. На сегодняшний день 4200 в разных уровнях подготовки поставлена задача доведения его до 5000. Еще по одной причине, что это, во-первых, увеличивает бюджет университета, а с другой стороны, увеличивает его имидж международных рейтинговых агентств, да и вообще ну, дает да, да, больше, да, да? больше позиций, как бы улучшает наше позиционирование. В то же время у нас образование не такое дешевое, и это говорит о том, что когда люди приходят к нам и отвечают на наши предложения своими ресурсами, либо ресурсами корпорации, которые за них платят, таких тоже достаточно много у нас, студентов. Это говорит о том, что, в общем-то, то, что мы даем, сегодня востребуем. В противном случае, они бы выбрали другие вузы. Тут есть какие-то пределы? Вот я сейчас об иностранных студентах говорю. Вот вы сказали, сейчас 4200, будет 5000. Если на 5 лет назад мы посмотрим, то выяснится, что втрое, да, более чем в три раза уже увеличилось ну да, количество, 4 раз. да, количество иностранных студентов. четыре раза. Не, мы не придем к такой ситуации, что в какой-то момент в Казанском федеральном университете иностранных студентов будет больше, чем россиян и татарстан в том числе? во-первых, контингент студентов, он связан с контрольной цифрой приема. Вот на Значит, с другой стороны сегодня увеличивается и бюджетное финансирование со стороны государства иностранных студентов, особенно по университетам, которые участвуют в проекте «Пять топ-100». Со стороны российского государства? Да, российского государства. С другой стороны, проявляет достаточно большой интерес как сами иностранные студенты, так и иностранные компании, которые хотят обучать здесь своих студентов. В частности, и кубинская нефтяная компания. Вот э, на днях Марат Рашедович, скорее всего, поедет в Китай. значит там военные э, Да, военные компании проявляют интерес обучения гражданским специальностям. Э, Где-то кто-то, если служил, то переподготовку на гражданские специальности будут вести. То есть, Ты... университет стал привлекательным. И вот именно участие в проекте 5.100, его Улучшение позиции в международных глобальных рейтингах дает нам такие основания и дает такие показатели. И повышает узнаваемость и видимость мировую ну, да, в... да. нашего университета. Да, да. И потом, вы знаете, еще очень важно, то есть вот э, самые главные результаты, они достигнуты благодаря фокусировке ресурсов. Вот фокусировка ресурсов на биомедицине, на нефти, на астрофизике, э, вот, и на социогуманитарном, на учитель 21 века, она позволяет, э, ну скажем, занять и пробиваться вот в этих нишах, и быть уже, то есть лидирующим в какой-то узкой специальности уже в глобальном контексте. Даже вот маленький пример, то, что мы продвигаем, и вот э, об этом уже сегодня э, мы говорили. Улучшение нашей позиции э, э, в археологии. Понятно, что это связано с нашим участием в проектах Свиярска и Булгар, да, в, да. в участием в проектах Фонда Возрождения, за что мы им бесконечно благодарны. Оно и попадание с Булгар, список ЮНЕСКО, и то, что наши специалисты работают сегодня по Свиярску, Сиярск. оно способствовало улучшению наших позиций, в то же время появился колоссальный интерес. Вот сейчас разрабатывается Великий Шелковый Путь, сейчас в Монголии находятся наши специалисты, разрабатывается уже Степной Великий Путь. Понимаете, и наших специалистов стали привлекать. К нам приехали археологи из Канады, из Соединенных Штатов Америки, значит наши э, специалисты из институтов Российской Академии Наук и формируются очень интересные и хорошие группы, которые будут работать э, по э, тем же принципам, по которым мы работали вот, по Булгару и Свяжскому уже в э, различных э, странах, городах мира, которые заинтересованы э, с, э, с изучением э, своей истории, своего прошлого и э, с попытками Включение их также в список ЮНЕСКО как объектов культурного наследия. Вот эти же вещи никто они не ожидал. Мы думали, мы будем участвовать в проектах фонда возрождения. Но что это дальше получит международное признание, я уже имею в виду наших научных исследований и образовательных программ, это, в принципе, ну вот, произошло на сегодняшний день, и мы об этом тут, уже можем говорить. Тут можно сказать спасибо отдельно еще одному почетному доктору Казанского федерального Конечно, университета, это Митимир Жаритовича Шаймию за да, то, что да. Вот, да. наш университет был к этим проектам привлечен. Но здесь взаимновыгодная работа. Да. А, Не все так просто, однозначно. Это да? взаимовыгодная работа, поскольку мы здесь, как вот два шарика, поднимали и тот проект, и собственные компетенции, я имею в виду наших ученых. Александр Михайлович, Марат Рашидович, из того, что, во-первых, огромное спасибо за ответы, за детальные, конкретные ответы, но из того, что я сейчас услышал вот в ходе нашей беседы, я прихожу к выводу, уж позвольте мне чисто, опять-таки, по-журналистски упрощенно его сформулировать, что у Казанского федерального университета, несмотря ни на что, есть шанс а не только попасть в заветные 100 лучших вузов мира, пусть даже не в двадцатом, а в 2021 первом или двадцать втором году, хотя если идти такими же темпами, то можно, да, еще и двадцатому году поспеть, но я понимаю теперь, что, может быть, дело даже не столько в этом, а сколько в правильности выбранного пути и вот этой вот динамики накопления результатов, которые неизбежно раньше или позже дадут свой кумулятивный эффект и количество Всегда, перейдет в качество совершенно, да, совершенно да. Верно. огромное вам спасибо я хочу на всякий случай нашим телезрителям напомнить что это был очередной выпуск программы акцент мы беседовали с ректором Казанского федерального университета Ильчатом Равкадычем Гафуру и проректором по вопросам экономического стратегического развития Маратом Расовичем Сафиуллиным о ближайших перспективах университета. И я надеюсь, вы согласитесь. Уважаемые телезрители, перспективы, судя по всему, вполне хорошие. Спасибо вам за внимание. До новых встреч.